Ну что, пацаны? разговоры серьезные. Все пишут в комментариях, что молодежь сейчас очень тупорылая. 16-летние девочки-мальчики очень глупенькие. Mm -hmm. Тебе сколько, Илюха, лет? 16. А? Знаем тебя. Ну так тем более. No. Давай побазарим. Давай. Вставай. По понятиям. По понятиям? Чё ты можешь мне по понятиям разложить? Ну у тебя есть какие-то вопросы к нам, правильно? Школьные. Школьные? Как будем по понятиям, братан, решать школьные вопросы? нас батл. Я задаю вопросы школьникам и тем, кто постарше. Знаете, кого все винят? Ну как вы думаете, кого? Взрослых? Взрослых? Взрослых? А кто у нас самый виновный во всем обычно бывает? Учителя. Учителя. Привет, брат. Да. А? Учителя? Наверное. Учителя. Володя. Путин, кто у нас? Хороший человек. ЕГЭ. Да. Кто придумал ЕГЭ, да? Все они виноваты в том, что вы молодые такие, какие. Тупорылый. Ну попробуй давай. Задай. Все-таки замутим что-нибудь? Давай попробуй. Тебя как зовут? Димон. Илюха. Мне 33. Оль. Оля. Оля. Хорошо, меня зовут Евгений. Эти вопросы я задаю тебе и эти же вопросы буду задавать другому ребятам. Другому ребятам, которые да. постарше. Сколько себе лет? 30. 30. Меня зовут Женя. Меня Ал. Ал, классно. имя. Классный... Mm -hmm. Тебе 19 лет. Да. Тебя зовут? Эля. И ты? Предприниматель. Какое событие произошло раньше других? Невская битва, Бородинское сражение, Ледовое побоище или Первая мировая война. Так, сначала было. Че, кто в истории шари? Димон, мы, ты, мы ты, все не ты такие. сейчас за старшего, братан. Я сейчас за старшего. Как обычно. Давай покумекаем. Давай по кумекам. Так, Невская битва. Понимаем, что за мероприятие. Александр Невский там, наверное, был. Ледовое побоище. Ты в этом уверен? В каком году? Ледовое побоище? Ну, примерно, может где-то 1200-1400. Невская битва, ну, не знаю, могла бы быть, если не было Питера. Логично, что она была где-то э, в момент строительства. А остальные, ну даты более-менее знаю, что ледовое побоище. Бородинская. Все, я побежала, Бородинская. Вот мне кажется, Бородинская, Бородинская. все-таки. Бородинская раньше, да. чем Невская. Да. А чё не первая мировая? Не знаю. А Ледовая? Куда мы сейчас будем втыкать тогда? Не знаю. Где Мне кажется, еще? Бородинская. Бородинская. А да. Бородинская помнишь, что к чему там? Не помню. Я так частично помню. Я не историк. У меня по истории пять, но я ничего не знаю. Пятерочка, Пятерочка да, была? Пятерочка. Слушай, хорошая учительница у тебя была. Ледовая побоище, если я не ошибаюсь. Потом Невская битва, Бородинское сражение и Первая мировая. Ага. Я могу ошибаться, конечно. Вы можете ошибаться. Скорее всего. Скорее всего. А Бородинская это что за дела такие? Бородинское сражение? Так. Ну, это, короче, французов там били. Не, ты не смейся, это молодец. Правильно ты ответил? Все неплохо, 16 лет человек, но ты ответил неправильно. бродинская да? Не, не, не Бородинское. Невская все-таки? все-таки Невская. Да, печально. Ну, посчитаем, что правильно. Хорошо, посчитаем. Давай сейчас так, типа… Ты говоришь «Невская», я такой, будто бы, ой, серьезно, «Невская». Да, Невская, Ух, ты, ты красавчик, «Невская». С моими э э э сумасшедшими подсказками. Итог такой, что самое первое событие из этих четырех событий – это событие. Невская битва. Опустим. Опустим. Это неинтересный вопрос. Правильно. Политическая реформа Горбачева. Блин, Горбачева вот это вот. Что-то знакомое. Да, да, да, да. да. Я за... больше за, за Жириновского. Жириновский нормально, да? Муж? Да, да. Если бы он в презике, ты бы топил бы за Жириновского. Конечно. Все, да? ну... Вот бы он Русь бы нашу на ноги поставил. Да, вот так. именно. А что Горбачев? А я не знаю, Горбачев и Горбачев. Так, ну это 92-93 год, развал СССР, типа перестройка. Да, перестройка. Перестройка. сечете да? Кто здесь? Кто, И мы плавно переходим на другой вопрос. Давай. Кто правил? Ой, конечно, всё сложно. Кто правил Советским Союзом после Хрущева? После Хрущева? <свяр> гербачев по-моему, <свярый> до него. <свярый> Пусть будет Сталин он вообще далеко залез ленин пусть будет ленин бродяги говорят ленин бродяги тебе херово подсказывают я беру из них лучше не спрашивать брежнев после хрущева правил брежнев который целовался Да-да, такой. да да да бравастый бравастый кто возглавил кубинскую социалистическую революцию Кубинскую социалистическую революцию. Не знаю. Они были какими-то ребятами, стали коммуняками. Коммуняками? Да. Хороший, сейчас скажу. Коммунисты, сейчас этот, как его? Тот самый. Коммунисты. Партия коммунистов. Нет, лучше их не спрашивать. КПРФ. КПРФ. КПРФ. КПРФ. Не знаешь, Нет. да Не подскажешь, Кореша? Не знаешь? Не знаю. Такая бороденка у него еще. Бороденка значит. Бородишка. Погоди, как же это действительно? Я сам забыл, как его зовут. -то. Зюганов. Да, конечно, именно он. А диктатор как? Эрнесто Че Гевара, да? У меня что-то другое имя написано. Да, сейчас. Так, нет. Нет, не могу сейчас сказать. При... Нет, не вспомню. Фидель Кастра. Да, наверное. Ну все, братан, прикосновение. А Фидель тогда кто? А, Фидель Кастра. Ешкин Кот. Сколько вам годиков? плюс. Тем более. Итак, посмотрим, кто же умнее, Оля или та молодежь, которая отвечала на эти вопросы. Первый вопрос, на который я, я думаю, что ты точно никогда в жизни не ответишь, потому что только люди, взрослые, знают ответы на эти вопросы. Кто автор произведения Руслана Людмила? Пушкин. Кто? Пушкин. Пушкин? Пушкин. Пушкин. О, ты умная женщина. Кто автор произведения "Вечера на хуторе близ Диканьки"? Тургенев? А? Тургенев? Нет. Нет. Тучев? Нет. Нет. "Вечера на хуторе близ Диканьки". Не подсказывал. А, я это читала, но это было год назад, я уже не помню. Это я я знаю, наблюдаю за тобой. ВЕЧЕРА НА ХУТРЕ БЛИССА ДИКАНЬКИ Ви. Я его не читал Ви, да, Ви он написал тоже Правильно подруга тебе подсказывает По-моему, я не, не Мне все плохо Кто? ГУГЛ ГУГЛ Кто автор произведения «ИДИОТ»? Толстой. Как, какой? Толстой. Я не знаю, честно. Ну да и ладно. Там Либо Достоевский, либо Лермонтов. Там вроде и у него у него было это произведение «Идиот». В общем, идиот, где он был действительно идиотом, влюбился в Настинку такую. Я не помню. По тоскуху. Допустим, Достоевский, да? А, это... Достоевский. Это... Все верно. Ахунга! Пьер Безухов, Андрей Балконский. Герой какого произведения? Я не знаю, я не помню. Руслан Ой, это эти не... мастер. М... Нет, не не, не мастер нет. Маргарита. А... Как их еще раз именно? Балконский, Андрюшка. А, Б... Блин. И Безухов это такой мордатый а... такой. В очках. Не вишневый сад. Нет, нет, нет, нет, Волька. Наташку любили они. Ростова. А письма-то те. А Негин? Нет. Нет, Оля. Все, ладно, у меня. Наташка Ростова была там. Наташка Ростова была. Ладно. песка это брат ее. Шинукаем. я по диятетеру смотрела все, но видите, дает это положение. А что за война-то? Как война. А. Да, все, да. Война там была. Война мир. Так, ну и все. Последнее. Кто автор этой? Недросли. Недросли я читала. Нет, я первый раз слушала. Да это школьная тема. Это вообще. Кать давай. Катя еще не дошла. Нет, она третий класс. Нет, это постарше. А, это а, этот... Сейчас скажу. не э -э недросли. недросли. Материться нельзя, да? Материться? Да. У него матерное нет, нет, отчество? Нет, нет, нет. нет. Как ты хотела материться? Какое слово хотел? На ушко скажи мне. На недросли мы все-таки топимся. это вообще будет. Представляется. Представляется, вот так на недросли. <arak thankedyle> нет, нет, нет, это не Горький, нет. Для я в школе это этот. Сдаемся. لا, нет, не Лермонтов. Надо вспомнить. Я не помню. Ну, либо Гоголь, либо Лермонтов. Что-то вот между. Я помню, что это. Либо Гоголь, либо Лермонтов. Да. Господи, хоть пальцем небо сделай. Ну, так никуда не Да, в Гоголь зайдите. Нет, не помню. Ты молодец. Ты молодец все равно. Фанвизин. Нет. Фанвизина. Я, я просто читала. Но да. это было хорошо. А мне okay. Нет. Тебе тоже. Столица Китая. О, все плохо. <свят> Давайте, Давайте <свят> все. географию. Географию берем? <свят> да. Она вот в географии Да. да. Меняем семистали. <свят> Столица Китая. Давай, давай, ты же знаешь. Шанхай? Но no. я в Китае был только в Санье. А столица-то? Саня ну, столица я не был. Ну, Какие у... там есть? Ну, ты же знаешь, по-любому этот город все это все живо. Токио, но это не, не Китай, да? Токио mm -hmm. же не Китай, да, нет. На Буков Купе. Я помню, но я изумлается. Пиноккио. Это был юмор, э, да. шоу все-таки юмористическое, да. а я пипец, что за приколист. Так, столица Китая, ну Шанхай, нет, как нет. Пропустим, вдруг вспомнишь, он девчонка сидела-сидела, потом вспомнила через 40 минут. А -а -а. Пропустим. Как вас зовут? Оля. Оля? Да. И там Оля, и тут Оля? И там Оля. Смотрите, все легко. Не столица Германии. Без, поска... Без подсказок. Нет, нет, нет, нет, я все, я подсказка. Не сразу. будете? Нет, нет. Ты германец, столица. Нет, нет. Ну, я хотела. Спасибо. Ладно, спасибо вам большое. До Слушай, свидания. Пока. До свидания. Это она больше шарит. Нет, нет давай, давай-то столица давай, Германии. Давай. Это очень легко. Мы вместе сдавали географию. Какие есть варианты? М -м. Какие города есть в Германии? Мельбурн. Мельбурн. Дойч. Столица Германии. Ну, ну не Цюрих, да, да? Это, это, да? Не Цюрих. Хотя я немецкий изучал в школе. Я двоешником был, правда, всегда. Даже не стыдно за это, то, что я двоешником был. Как-то Наха. Наха. Да. Х, х, хуйтанин. Нет. Нет. Хуйтанин есть город только в Финляндии. Да. Тоже там была, да? Это не, это не надо, так, что мы матом ругаемся. Хуйтанин, город Финляндии, я не шучу. Я бы, Когда потом... была Великая Отечественная, Отечественная война. война, Вторая мировая. И вот мы этот город взяли, взяли, да. и война-то после этого к концу стала подходить. Нас в детстве учили, что нужно быть там. Как бы умными, развиваться нужно там в школе. Ну да, развиваться нужно всегда, но если ты, допустим, развивался там до 11 класса, и после ты перестал развиваться, я думаю, вряд ли ты будешь полезен для общества. А я, допустим, да, двоечником был. Я не знаю, ну, столицу Китая, элементарных вещей. Ну, да. Но я полезные вещи несу в общество. Ну а чем ты занимаешься? благотворительность Помогаю благотворительность mm -hmm. заниматься. Инвес... Ну, через инвесторов. Пропустим Германию тогда. И шутка с ней, да? Столица да, да. должен знать. Мне просто нужно вспомнить. Ну да. Просто столица Германии. сейчас то с Гетом связано. Г. <смех> И некоторые э, люди пишут даже на машинах вот эту надпись. А чем они это Берлин. пишут? Я немецкий реально. Ну, Берлин. что ты с ним. Берлин. Да, музыка там классная. Да. да. Так, с Китаем пока ты еще пока нет, да? Нет. Столица Швеции. Не помню. Не помнишь? <связь> столица Швеции, это да. какая страна? Швеция, Швеция? Это страна, Или? а столица ее. <связь> не, не знаю. Не знаю. Столица Японии, ты тоже столица Японии. Сейчас я помнила это, мы там были. Ты была в Японии? Да. О май гад, что ты там делала? Столица Китая это Пекин. Вау, wow, ес! Yes. А Японии... Не помню, Вспомни, скажу. Ну, про Японию ты знаешь. В эту ночь. Столица Мексики. В Мексике есть столица. Мексика. Америка. Столица Мексики. <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> С названием столица они особо решили не париться. Мексика. Нет. Не знаю тогда. Не знаешь, да? Мне <связывая> не скажу. И взрослые, и молодые все одинаково могут чего-то не знать и не обязательно все это нужно знать непонятно что э, за история написана в наших учебниках и хрен поймешь что будет в этих учебниках написано через 20 30 100 лет будет совершенно другая информация очень мне хотелось в этом видеоролике заснять постарше кого-нибудь за 40 за 50 лет но это было невозможно. Здравствуйте, давайте вы поснимаетесь в нашей телепередаче и там бла-бла-бла. Люди шарахаются, взрослые люди шарахаются. Видно, как они с недовольством и с пребрежением не то чтобы смотрят, даже не смотрят на меня. Не здороваются. Убегают от тебя. Могут отмахнуть тебя, как какое-то говнище подошло, обоссанное к тебе. Вот так ведут себя взрослые поколения. Да лучше пускай быть ничего не знающим, но открытым парнишкой или девчонкой, которая готова вписаться в любую такую движуху, с удовольствием пообщаться с кем-то или просто не побояться, потому что либо взрослые от тебя шарахаются, с тобой даже не здороваются, либо когда они узнают, что ты будешь с ними творить, и говорят, не, не, спасибо, мы не хотим опозориться на э, там, вашу аудиторию, потому что вдруг чего-то там мы не знаем. Единственное, чего не хочется, это чтобы та открытая, может быть, и где-то неграмотная молодежь потом не превратилась вот в таких унылых, своих мыслях, э, вечно копающих, идущих и ничего не видящих вокруг себя, взрослых людей зато которые знают фанвизина гоголя э, столицу австралии или еще какую-нибудь такую ненужную возможно для жизни хрень вот что я хотел сказать спасибо опустоши свой мозг не думай ни о чем этот мир сейчас прошлое, не при чем Эту секунду, этот не половин Наблюдай, не думай, моментом этим кайфаник Проснувшись утром, сразу вспомни, кто ты такой Ты не прошлое, не будущее а ты вообще никакой Тебя не, тебя не Until the